Так, друзья мои, приветствую вас всех. Сегодня репортаж я веду с кухни, так как все везде занято. Вот дело в чем, что у нас сейчас идет ремонт. Ремонт. Это значит что на балконе у нас меняют окно с проемом с входной дверью на балкон и сам балкон нам был цель дело дела навалилось у нас столько много, куча дел что даже не можем войти в интернет я просто хочу сказать что в интернет мы сейчас пока не выйдем пока у нас все не завершится у нас ремонт О, по -ко -ко -ко. вот слышите это у нас пилют, значит, обрезают какие-то там стойки, чего. Вот такой идет ход, Полным ходом идет ремонт. что хочу сказать. Все наболелось одно на другое. На днях у нас полетел смеситель. Мы также его заменили на новый. Когда я был на работе, сорвало смеситель. Вот. Поставили новый. Это я вам все покажу, как все у нас устроено. Теперь вот балкон делаем. Когда нам его сделают, мы то вам тоже все покажем. Все будет чин-чинарем, я думаю, по-хорошему. И самое последний то, что у нас навалилось, у нас еще случилась беда. У нашей тещи на ноге трофическая язва оказалась. Она у нас человек старенький, уже 88 лет ей. И вот тоже сейчас ей интенсивные перевязки делаем каждый день. Если дай бог, все будет образует по-хорошему, а то придется тоже человека вести в больницу. Пока делаем всяческие антибиотики ей, даем, она у нас пьет, и всякими с вами мазями пользуемся, чтобы у него вытянуло весь гной, который скатился на ноге, в ноге. Вот, вот пока шумит, наверное, не знаю, как вам слышно, нет ли, но вот идет полноходный ремонт видят с самого утра ну короче, все, что я вам сказал извините, что я не заходил к вам эти дни, потому что были дела все пока творческих вещей я не буду выставлять так как пока не закончится у нас ремонт так что, извините меня, люди добрые меня поймете Ремонт – это дело серьезное и у трофическая язва – это тоже серьезное на ноге. Так что, пока, до скорого, с вами был Алексей Доктор Леший. Пока-пока-пока-пока.